Всем привет, зрители и подписчики моего канала. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2 Винксов Либерти. На очереди у нас Мертвецкий порт. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов конфедерации. Полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Так, так, так. М -м, полковник Орлан знакомый мужичок. Я даже, наверное, знаю, у кого он находится в плену. Сейчас будет очень интересная сцена: Мертвецкий порт. Сидеть тут и ждать вести рискованно. Наемники буйная публика. А Орлан наверняка не торопится с расшифровкой. Да, у меня тоже нехорошие предчувствия. Входящее сообщение. Джеймс, Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону. Там, наверное, что-то очень интересное. Он... он попросил меня отвлечь вас, чтобы сделка прошла без лишнего шума. Очень мило с твоей стороны, Мира. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Как это зачем? Вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана. Предложите мне столько же, сколько он, и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом. Орланд платит минералами. Такое же условие я ставлю и вам. Договорились. С тобой всегда приятно иметь дело. Не тяните. Если Орланд заплатит раньше... Ах, придется помогать ему. Ах да, еще. Передавай привет Мэтью. Спроси, чего не звонит. Природных ресурсов здесь почти не осталось Если мы хотим нанять миру раньше, чем это сделает Орлан Придется искать и перерабатывать промышленные отходы Считаете, ей можно верить? Она же наемница Поможет тем, кто раньше заплатит Так, интересное задание с ножом у горла, вот так вот. Эх, мира, мира, нет, чтобы помочь именно Мэтью, так скажем, по старой дружбе, она решила воспользоваться нашим сложным положением. Так, ну что ж, высаживаемся, парни. Так, парни, я заключил сделку с Мирой Хан. Пора за дело, нужно вернуть адъютанта. Так, ставим давайте к лаборатории на иммунных аспидов. СМ готов. Я, кстати, ребята, немного переиграл, я там в итоге сделал улучшение к аспидам. Потому что эта планета это очень надо. давно служит свалкой для пиратских кораблей. Собрать здесь ресурсы для мира должно быть довольно просто. Для мира или для нас? Завершено. Если для мира, то ну, очень плохо. А <laughs> Конечно вот же. Нанимаем давайте ККСМ и строим сразу два беспеновых газа. Так, поставьте еще бункеры. Давайте вперед отправляемся. Входящее сообщение. Оставила для вас с Мэтом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми! Это что, стервятники? Острый глаз у тебя, Тайкус. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Я готов. Я Собственно говоря, говорить, мы этим сейчас и займемся ну че там сэр да так Что вы давайте-ка сюда так отлично каков наш план Давайте, давайте, давайте. Ставим еще арсенал. Выкладывай. Угу. Требуются дополнительные Давайте еще один завод. Тут недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Что происходит? Мне надо КСМ включить в нашу группу передовую. Отлично. КСМ готов. Недостаточно минералов. Давайте добывать, добывать, добывать. Недостаточно минералов. Давайте все вперед. Достаточно минералов. А что? Принцент готов! Выдвигаюсь! Победа наша! Товар. Наши КСМ атакованы. Говори! Давайте в бункер бегите. Да блин. Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому бункеру. Давайте все туда. Еще раз. Не, не, вы сюда патят. идите, вы сюда идите. А что... Опа, а там что-то за армия. Конечно. А это наемники мира, и хан? А ч они стоят то Типа, кто проиграет, тому жопу надерут они, или что? Надо сейчас как можно быстрее, главное, уничтожить базу этого Орлана, я так понял. Потому что он, если набирается в армию, он так или иначе на нас потом нападет. Ну, то есть, не набирает армию, он набирает ресурсы, хотел сказать. Давайте потихонечку продвигаемся к нему. Ой-ой-ой. А тут что-то какая-то жопа. Не фига там войска. Уходите отсюда. Выдвигаюсь. Судовой хм, Победа наша. Надрани нам жопу. Так оставь еще. Я готов. А? Давайте-ка всех сюда. А? Свозим. Бегу, Приказы будут. Каков наш план? Давайте все вперед сюда. Я думал, должны мы уничтожить эту базу, которая подвесилась с нами. Конечно. В, в кого ём, ём, сколько у вас? Пушки Что происходит? 12. Отбой! Места мало! Вытащите меня отсюда! Давайте все сюда. Они все равно где-то добывают. Еще есть какая-то база, похоже. В кого так что давайте не обольщаться. Да. Давайте уничтожаем эту базу. И надо готовиться еще к атаке на следующую базу, походу. Так, забираем. вооружен, Каков наш план? Победа Кого стрелять? Так, давайте забираем здесь. Тысяча осталосьго лишь Орлану. Там Нам еще надо очень много набить. Так, давайте перелетаем здесь, становим здесь базу. Давайте-ка все сюда. Конечно. Добывайте. Оп, оп, оп. Отлично. Вытащите меня отсюда. В кого стрелять? Победа наша. Выдвигаюсь. Да, да, давай, собирай. Вот это мне нравится. Давайте добывайте у тебя на уме? Говори, каков наш план? С удовольствием. Коварно. Так, так, так. Конечно. Отлично, Выдвигаюсь все три реликвии собраны. Давайте теперь добываем достаточно того, ресурс И заканчиваем эту миссию. Вот мне Идем давайте на центр, тут еще и смотрю, есть ресурс. Плюс мои сейчас добываю. Давайте все сюда. Все должно находиться на земле. Там ага, забирали. Так, отлично, мы уже почти догнали его по ресурсам. и там этот отсюда. мы его не убьем потому что с убивать вот это мне давайте собираем тогда нашу передовую Султого группу и всей вот этой мощью сейчас пойдем к Варна. этому орлу, ну правда нам уже Мобеда это не понадобится, мы и так наша. уже победили Отлично. Победа. Ладно, Мира. Мы оба знаем, что ты бессовестно заломила цену. Но мне все равно придется тебя нанять. Я вся ваша, Джим. Как хорошо, что вы с Майтью оказались проворнее Орлана. Ах ты, маленькая! Я покажу тебе, что бывает с предателями. Хм. Что, мы сейчас еще будем тебя... играть? Уходите, уходите, уходите. Я-то думал, это все, конец. А, похоже, нифига, у Орлана есть еще какая-то база. Давайте подводим все войска вот сюда. Мне нравится. Здесь сейчас перегруппировываемся. Так, нафига вы танки разложили мне, вот интересно. Вытащите меня отсюда. Отлично. Ну, тут Конечно. еще, оказывается, вам что было. Так, мне нужны рабочие. Что? Давайте сюда всех рабочих. Сейчас мы отчинимся и пойдем в атаку. Правда, как там прорваться, что-то не совсем знаю. Не совсем понимаюсь, точнее. Потому что там, блин, войск-то достаточно много все равно. напали они в итоге ну нет конечно там они не справятся конечно вытащите меня отсюда я отправил тебе подарочек я готов. Опа, Давай. вот это подарочек а? Блин, медика Наша всех убило. Внизу, внизу, внизу, главное, пока уничтожит все что происходит я думаю ни у одного у меня вопрос такой возникает еще один так ясно подъезжайте вот сюда ох ты нифига у него там что даже есть даже батлы у него откуда взялись Все, взорвись, нахуй, ублюдок. Ладно, ладно, стою уж, Набирай своего очагалка. Я мог бы оказать всему миру неоценимую услугу и прикончить тебя, ворлот. Жаль, но мне еще может пригодиться твоя помощь. Мира, сделай одолжение, присмотри за ней. Конечно, Рейнер, я присмотрю за этой гадюкой, причем совершенно бесплатно. А, на, чё? На сложности ветерана, стройте КСМ до заключения контракта. Чего? На стройте КСМ до заключения контракта. Я не понял, короче, прикол, но ну и фиг с ним, мы, в общем-то, выиграли. Не очень-то было это и сложно. Сэр, взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь Старсонеса? Ты вела запись, когда напали зерги? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Менгска? Менгс, Арктур, бывший офицер конфедерации, гражданский геологоразведчик. Основатель и предводитель террористической организации «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Доступ к перехваченной передаче 0081 0086 Дифис-Альфа. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Кто? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить Дергов на целую планету? Это безумие. Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его до дла. сойти. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Кстати, по-моему, это. Если я не ошибаюсь, запись из первого StarCraft. По-моему, вот точь в точь-в-точь просто из ремастера. Вот, скопировали и сюда вставили. Если мне не изменяет память, по-моему, там как раз-таки одна миссия была, когда в самом начале мы играли за тиранов, когда пси-излучатели против, э, соответственно, конфедерации мы врубили, чтобы зерги напали на планету на Тарсонис и уничтожили ее. Собственно так и планета эта была поглощена зергами. Так, ну что ж, э, мы тем временем можем посмотреть на контейнер с протоским образцом. Кристалл все еще растет, оказывается он вытягивает энергию не из корабля, а из образовавшейся над ним сферы. Куда же уходит эта энергия? Прячь кристалл от Свона, он чего доброго вышвырнет подозрительную штуковину за борт вместе со мной. Нашел в емкости несколько осколков кристалла, однако, а точнее странно, раньше их там не было. Благодаря им я узнал структуры чуть больше, она закручивает энергию в воронку, причем делает это с неимоверной скоростью. Возможно, это и есть легендарная протосская технология вызова. Многое узнал благодаря кристаллу, но мне кажется, что он, в свою очередь, узна... изучает меня. Интересно. Так, давайте посмотрим консоль исследования. У нас появились новые очки исследования протосов, которые хватает на новый проект. Микрофильтрация. Что это такое? Перерабатывающие заводы добывают в Испен на 25% быстрее, применимо к автоматическому компрессору. Автоматический компрессор у нас дальше появится. Вот это да, это реально будет очень хорошая технология. Орбитальное хранилище. Хранилище строится мгновенно. Ну вот это тоже очень хорошая технология. Она мне очень поможет в игре, потому что я порой забываю реально строить хранилище. Правда, в то же время эта технология довольно бесполезная. Если вы сами умеете с постройку хранилища, то вам это вообще будет ноль пользы приносить так как вы все равно построите их, ну, как бы вовремя. Хоть там и рабочий будет занят у вас, но хотя бы вы не потеряете... Ну, как бы, получается, вы не потеряете. соплай uh, блок не войдете, но при этом рабочий у вас, конечно, будет занят. Но это не такая уж и большая потеря. Сравнительно с микрофильтрацией, которая дает на плюс 25% больше вес пена. Ну, вот это, конечно, очень полезная вещь. Давайте, наверное, все-таки микрофильтрация, потому что порой... Виспена не хватает. Вот у меня в прошлом миссии, например, постоянно виспена не хватало. Так как его хоть и добывают все рабочие, но этого все равно не хватает. Так как там на изучение каких-то технологий, там куда-нибудь еще потратить его надо. И, в общем-то, все, виспена нет. Так что изучаем микрофильтрации. С хранилищем я постараюсь все-таки как-то успевать. Должен я как-то успевать. Так что постараюсь это я сделать. Изучаем микрофильтрации. Так, ну что ж. Давайте-ка двигать, наверное, в кают-компанию, посмотрим, что там нового. По новостям, конечно же, моим любимым. Император, многое было сказано и написано о трагедии на Тарсонисе. Например, в документальном фильме Тилосского «Рассвет империи» утверждается, что вы погубили Тарсонис ради свержения режима конфедерации. Я наслышан о подобных теориях. Но фактически произошло следующее... Зерги наводнили планету, и никакие силы не могли остановить их. Это был черный день в нашей истории. Зерги напали именно на ту планету, где находилось правительство конфедерации, которое вы так долго пытались свергнуть. В фильме говорится о том, что такое стечение обстоятельств слишком удачно, чтобы в него поверить тот день погибли миллионы людей. А вы говорите о слишком удачном стечении обстоятельств? Да, я боролся со старой конфедерацией, но отнюдь не в личных целях. Когда меня попросили взять на себя бремя власти, я сделал это исключительно ради спасения человеческого рода. Итак, император расставил все точки над ты Далее в программе. Аллергия зерглингов на лимонный сок. Бабушкины сказки или новое супероружие в войне за спасение человечества? Так, так, так, ребята. берем, короче, лимонный сок, лимоны, режем их на кусочки, кидаем в зерлингов. Отличное оружие. Надо сходить в арсенал, сказать Слону, чтобы он придумал новую пушку. Джимми, а что у вас за история с Менском? Вы вроде были корешами. Я думал, Менгск все изменит. Мы сражались бок о бок до самого Тарсониса, пока он окончательно не зарвался и не натравил на планету зерков. Терриган была против его плана, и он бросил ее на Тарсонисе. В общем, оказался сволочью похуже Конфедератов. Да. Умеешь ты подбирать себе друзей, Джимми. Да уж. Касаемо Тайкуса, это тоже можно сказать. Наемники, те еще жулики. Не то, что повстанции и пираты. Да, Джеймс? <свистит> Наемники. Он то есть имеет в виду <свистит> Мирухан, наверное, да. Про нее хотел он это выразить. Так, ну у нас там появились стервятники в консоли Арсенала. Но на самом деле они мне вообще не понравились. Какая-то полная фигня. Это вот реально юнит такой очень индивидуально, он настолько подходит только под определенные ситуации, что его использовать вот именно в битве не стоит. Да, вот это, ну, такой вообще юнит. Он, конечно, мины неплохо закидывает, но, но вот именно нанимать его как вот атакующая сила, он, конечно, бесполезен, он очень быстро умирает, хоть и стоит очень мало, но он умирает очень быстро, извините ли. Да, то есть того не стоит, то, что на него тратишь. Так, у нас есть еще викинги. Ну, нет, викингов, конечно, я тоже улучшать не стану. С ума сойти. Эти чокнутые наемники до сих пор гоняют на стервятниках. Чистой воды самоубийства даже в мирное время. А уж в наших условиях и подавно. Полегче, Слон. Стервятник спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Так что не надо поливать грязью классическую модель. Классическую? Тоже мне. Конечно, хорош тот байк, который не взрывается под тобой, если отражатель заклинит или бак с радиоактивным топливом протечет. Но кому какое дело, классика это или нет? Шибко умный ты, свон. Таких не любят. Да, уж точно. Что у нас поючий минами. Поючий мина 52... QDMM. Паучьи мины являются одной из немногих сохранившихся земных технологий. В последнее время от морпехов поступают часто жалобы на сбои в работе сенсоров распознавания свой чужой, которыми оборудованы мины. В 2499 году кинокомпания «Одиссея Фильм» выпустила художественную голографическую картину «Мини-паук 4. Смерть из-под земли». Продолжение киноэппеи о паучьих минах развивалась. Развивших в себе искусственный интеллект И восставших против людей Это был последний фильм в серии Да, я думаю, что это Такой шлак похличенный Даже чем Ну ладно, я не буду говорить Насчет сегодняшних фильмов Но в общем-то шлак еще тот Ну давайте, наверное, пойдем дальше Я пока улучшать не стану У меня 125 тысяч кредитов На что-нибудь потом потрачу в лаборатории, соответственно, мы изучение о в кают-компании тоже со всеми поговорили. Давайте-ка двигаем на мостик. Если позвонит Мира Хан, я... в общем, я занят. Окей, окей, я понял тебя, Мэтт. Ничего, вы потом еще с ней встретитесь. Так, ну что ж, у нас следующая планета, новый Фолсон. Печально известная тюрьма для полиции заключенных, где отбывают сроки... Враги Доминиона, планета, на которой расположена тюрьма, находится в отдаленном секторе и известна неблагоприятными природными условиями, что сводит возможность побега к абсолютному минимуму. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. своим вами Бувена. Всем пока, удачи!